Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! Всем доброе утро! И пусть Дух Святой, Дух, который направляет Его детей на всякую истину, не оставит вас потерянными в этом мире. Нет. Дух Святой – это наставник на всякую истину. И Слово Божие – это истина, которая освобождает и показывает нам правду. Конечно, для того, чтобы вы могли быть с Голосом Божиим соединены, вы знаете, чтобы вы имели доступ к Голосу Духа Святого, нужно родиться от Него. Иисус сказал, кто не родился от воды, это крещение в воде, смерть для этого мира, и не родился от Духа Святого, не может войти в Царство Божие. Тогда тот, кто рожден от воды и Духа Святого, стал духовным, стал духом. А, епископ, как это духом? Нет, смотрите, я вот, вот тело мое, у меня желания разные во мне, нужды, физические нужды, как я стал Духом. Смотрите, будьте очень внимательны. Когда человек рождается от Духа Святого, он становится Духом, потому что он из материального мира выходит и входит в Духовный мир, Божий мир. Этот человек становится духовным, и у него есть эта способность слышать и быть чувствительным к голосу Бога, к голосу Духа Святого. Конечно. Даже так тебе необходимо принимать решение, быть послушным или нет. Но Дух Святой говорит. И это прекрасно, друзья, это замечательно. Но есть другое также. Кто живет в этом мире духовном, думает а, и не о том, что он чувствует, или видит, или может дотронуться или там почувствовать на вкус, нет, кто живет в духовном мире, размышляет и думает, и использует свою способность интеллектуальную, не то чтобы, э, там, нужно обязательно читать хорошо, все люди умные. О чем он думает? И тот, кто духовный, он думает, а кто не духовный, не думает. Тогда, когда человек рождается от Духа Святого, у него есть эта духовная природа, божественная, вот эта вот духовность самого Бога вместе с Ним. И когда человек духовный, он понимает Слово Божие. И Дух Святой говорит, и такой человек слышит, Слышит и послушан слово. Например, давайте на практику перейдем. Вы, может быть, живете сейчас как в аду вашей жизни. Проблемы, в семье проблемы, в отношениях проблемы, с детьми, с родителями проблемы, финансовые проблемы, долги, безработица, ситуация... Могу сказать, такая тяжелая. Может быть, вы чувствуете себя как брошенным. Никто вам ничего не дает и не помогает. Потому что этот материальный мир, он такой. Люди ценят только тех, кто хоть что-то имеет. И могу сказать, даже если у человека деньги есть, все равно он во тьме этого мира. Но люди его так ценят, хотя, э, возможно, человек простой, он бедный, живет где-то на улице, может быть, даже, или в заключении находится. Вы знаете, брошенный всеми, обществу ненужный. Тогда посмотрите внимательно. То, что Дух Святой говорит тем, кто... Духовный для тех, кто хочет стать духовным. Потому что, чтобы быть духовным, вы знаете, вам не нужно для этого быть религиозным человеком. Вам нужно иметь веру. И когда я говорю иметь веру, это значит верить и быть послушным, практиковать, следовать. И не просто следовать, но... Свою жизнь строить и обрабатывать так, как Бог говорит. Потому что те, кто духовный, следуют за Словом Божьим, и тогда Бог, Он открывается этим людям. Посмотрите, вы те, кто, возможно, живете в таких серьезных проблемах в этот момент, сейчас... Возможно, вы скажете, что вы духовные, что вы родились от Бога. Но когда приходит проблема, мы любим пожаловаться, знаете, пожалеть себя, чтобы поплакаться кому-то, найти кого-то, чтобы рассказать, как нам плохо. Как будто этот человек, который слушает нас, может решить. Проблема, которая у нас Иногда только мешает На самом деле Вы начинаете жаловаться И Всегда у вас Такой Могу сказать э, Нехороший, может быть, совет да, От другого человека Но духовный По-настоящему духовный человек Скажет вам следующее За все Благодарите, и это сильно за все. Благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Другими словами, тот, кто во Христе, кто родился от воды и от Духа Святого, кто родился от Духа Божьего и стал духовным. Для него это естественным образом находиться во Христе Иисусе. И тот, кто во Христе Иисусе находится, имеет это обязательство, духовные обязательства, благодарить за все Бога. Епископ, мне получше объясните, как я могу Бога благодарить, если я боль чувствую? Когда мы боль чувствуем, мы хотим жаловаться. Да или нет? Это, это так, я знаю это. Вы думаете, я никогда боль не чувствую? Когда мы проходим через какие-то бури жизненные, слава Богу, как я могу благодарить Бога, если эти... эти... Бури пытаются сделать так, чтобы я утонул в моей жизни. Но именно так написано за все «благодарите». Это слово, которое Дух Святой дал апостолу Павлу, и он отправил его в город Фессалоники, церкви, а не каким-то людям неверующим. Неверующий не понимает этих вещей. Но если неверующий человек, неверующий, желает почувствовать власть этого слова, этой молитвы. Потому что когда ты Бога благодаришь, ты молишься тоже. Ты благодаришь, ты отношения с Ним начинаешь иметь. И в этом величие того, что за все ты благодаришь. Потому что, например, ты находишься в таком, знаешь, отвратительным положении. И среди этого положения отвратительного ты говоришь так Господь, я благодарю тебя все равно. И одновременно ты из проблем, духовно говоря, входишь в Божие присутствие, и Бог, в виде, как ты послушан Его Слову, приходит и освобождает тебя от этого этой проблемы он дает тебе выход, решение. Не, конечно, моментально, как ты хочешь. Понимаешь, он определяет, как и когда лучше для тебя выйти из этой проблемы, потому что есть у него время свое. Есть время для рождения, есть время для смерти, вы знаете это. Всему свое время сеять, пожинать. И нам нужно понимать правильное время чтобы исполнять волю Божью. Потому что Господь, когда избрал Иону, еще прежде, чем он родился, чтобы отправить в Ниневию и им проповедовать, что он сказал? Нет, я не хочу. Я убегу. Убегу от Божьего повеления. Но Бог призвал, и Бог видел, что Иона ответственный за вот эту бурю, которая э, разыгралась на море, и тогда они взяли просто с корабля, сбросили его, и огромная рыба пришла поглотить его, и Бог допустил все это. Бог это. Допустил все, что произошло с Ним, для того, чтобы мы могли понимать, что Бог – это Бог. Он всемогущий, Он всевидящий, Он всезнающий, Он знает все, даже то, о чем ты думаешь. И о чем будешь, будешь думать, может быть, там, через тысячу лет, условно. Бог все знает. И Он вездесущий, Он повсюду. От Него невозможно скрыться. Из-за этого сколько людей в своем мире страданий находится, понимаете, и благодаря Богу, Бог видит их усилия сверхъестественные, которые человек делает, чтобы избавиться от этой ситуации. И когда люди говорят, слава Богу, знаете, у меня... Есть это молитва, молитва о чем? За некоторых людей конкретных. Я годами молюсь. Это мое личное как свидетельство. Столько лет я молился за них годами, не приставая. И Бог не отвечал. Другими словами, Бог отвечал, но я этот ответ не видел. Когда я смотрю, я говорю так, Господь, помилуй, помилуй, пожалуйста. Но я поминаю об этом слове. Слава Богу, за все благодарите. Когда вместо того, чтобы жаловаться и плакать, Дух Святой напоминает мне за все благодари". Благодарность. И иногда, иногда мы, мы все, не только вы, я себя, мы в такой, знаете, находимся в печали. Но это Бог допускает, чтобы мы попали. Потому что Он хочет научить нас, кем Он является, и что Он делает, Его величие. Он желает дать нам этот опыт, он не хочет, чтобы мы были такие, могу сказать, незрелые духовно, чтобы мы э, были как маленькие дети, которых нужно развлекать, ай, да, как интересно там. Понимаете, Господь не хочет, чтобы мы игрушками в интернете увлекались, где люди теряют время, теряют столько времени. Бог желает, чтобы мы размышляли, размышляли Его мыслями. За все благодарить, за все. Мы, например, учимся, я говорю о себе, по крайней мере, только через проблемы. Понимаете? Только через проблемы учусь. И не только научился, понимаете, уже много чего я видел, и Бог допускал все это. И в эти моменты трудные, понимаете, я не был благодарен Богу. К сожалению, я плакал, я страдал, я кричал, я вопль поднимал и в правильный момент Бог протягивал руку и освобождал меня. Я говорю, да будет прославлено имя Твое в наших жизнях. Тогда, мои друзья, если вы от Бога родились, от Духа Святого, если у вас есть Дух Святой, потому что тот, кто не имеет Духа Христа, тот и не Его. Но если вы имеете Научитесь быть благодарным Богу, потому что это сильнейшая молитва в момент скорби. Это самая сильная молитва, которую вы можете сделать во время вашей скорби. Попробуйте научиться этому и храните себя. Вы увидите, что Дух Святой сделает. Понимаете? Понимаете? Будет большой прорыв, потому что Бог с нами, Он с тобой, Он со мной, Он со всеми нами. Он с каждым из тех, кто взывает к Нему в духе и в истине. Каждый, кто послушен. Каждый из тех, кто склоняется, чтобы слушать Его голос, Он с вами, друзья. И поэтому благодарите за все Его. Может быть, вы живете ужасной жизнью, но... Научитесь этому. Завтра больше мы будем об этом говорить. И в воскресенье э, я хочу вас пригласить, чтобы мы сделали молитву за мам. Потому что церковь это тоже как мама. А кто наш Отец? А? Кто Отец? Бог наш Отец? Отец, Сын и Дух Святой и Церковь она как мама. Церковь и мама, Бог, Отец на небесах, и мама церковь здесь, на земле, тело нашего Господа Иисуса Христа. Он голова, Бог голова, Иисус есть глава церкви, голова, и рожденный от Бога является частью этого тела. Поэтому мы научимся быть благодарным всегда Ему, всегда, потому что Он с нами, ни жизнь, ни смерть, ни ад, никто, ничто в этом мире, ни войны, никто, никто ничто не сможет отделить нас от этой любви, от этого союза и соединения Церкви Господа Иисуса Христа и Его головы нашего Господа Иисуса, тогда... Завтра продолжим разговор. Пусть Бог благословит вас.